Сколько можно смотреть ужастики дома? Нужно что-то пострашнее. Хотите реально страшненького? Пойдем в крутое местечко. Магазин страшных предметов. Круто! Зажжём! Последнее уведомление. Дура Сати! Дух не может успокоиться? Здесь кто-то умер. Олег Уиндзор. На субботу есть план. Мы трое. Лучший день в году. Все как всегда. Магазин закрылся, а мы еще внутри. Хочешь сказать, что мы в ловушке? Это было здесь раньше? Задашь правильный вопрос, получишь правильный ответ. Здесь блуждает дух Алика Уиндзора. Что ему нужно? Что? <звы> Что здесь происходит? В День смерти они могут на час завладеть вещами или людьми. Эй, hey, стойте! Куда же вы? <звы> Он не отвечает. Он с друзьями. <звы> Все хорошо. Мамочки. Нужна жертва, чтобы его освободить. Карсон, давай!